там ходит еще а как они... всем привет друзья подписчики ну и конечно зрители хочу вам показать несколько удивительных видеосюжетов вы не поверите но скорее всего это так и есть разработки в россии шло очень Долго, на протяжении еще советских дней. Но на самом деле это все оказалось и так ужасно. Помимо того, что с Китаем мы имеем дружеское отношение, они не так к нам относятся. Но суть в том, что на китайской, можно сказать, границе есть база Российской Федерации, где разрабатывают необычное оружие. Объект он засекречен, но суть в том, что он разрабатывает как наподобие НЛО. Еще в Советском Союзе разрабатывали и есть множество интересных тайн, которые вы должны знать. Китай все-таки помогает России в разработке новейшей технологии. И им это удалось. Не так давно в Украине было испытано необычное оружие, которое напоминает НЛО. Оно же как раз контролировало действия в Киеве. Оно же как раз можно сказать, циркулировало движение войск. Но правда это или нет, загадка. Я хочу вам показать несколько видеосюжетов, которые также относятся к разработкам Российской Федерации. Вы должны увидеть эту картину, потому что оно как раз показывает суть Российской Армии. Вы можете поставить лайк, подписаться или все таки оставить комментарии. Здесь нет сторон, кто... Против, кто за. Я на самом деле показываю исход событий на самом деле. Но то, что вы увидите, скорее всего, вы не поверите. Ставьте лайк, подписывайтесь, оставьте комментарии. Если у вас есть вопросы, задавайте, присылайте мне на почту, которую видите в описании этого видеосюжета. Ну а с вами был Тайная НЛО. И я прощаюсь. Oh. <laughs> кто-то там ходит еще а как они